Вот так я снимаю. О, О, она выйдет! Страшно? Немножко! Садись, что ты? Вот, полетит, блядь! Да, так, кстати, делать, ты, дочер, я боюсь, блядь! Да, садись, что ты боишься-то? Садись! Держись за леху и вс ⁇ <смех> Ничего, как далеко они уехали. Так вы так же ездили. <смех> а мама боялась. Да. Потом я с тобой после мамы. Дядя, осторожно. Он может резко. А я не люблю сказал, выводить. Стой на месте. <связываем> <связываем> Что, мама, страшно? Ну-ка, глаза-то покажи. <связываем>